Скажите, с вами уже связывались? Нет, пожалуйста. Нет, пока. Вы, вы сами как считаете, какого наказания заслуживает? С 12 лет. Скажите, а представители актера как-то связывались с вами, потому что он уже заявил, что готов там, помогать? Нет. А же ведь он не пообещал мне? Он сказал, посильную помощь поставить. И мы вновь вернемся к теме смертельной аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов. Несколько минут назад в суде он назвал случившееся чудовищным преступлением и заявил, что согласен на домашний арест. Прокуратура, между тем, намерена разобраться, почему до сих пор дорожные выходки сходили артисту с рук. Пьяным за руль Ефремов сел не впервые. О проблемах с алкоголем рассказывают и коллеги по цеху, а еще зрители. Андрей Ященко продолжит. Заседание в зале Таганского суда, куда полтора часа назад привезли Михаила Ефремова, до сих пор продолжается. Сейчас решается вопрос о том, где известный актер будет дожидаться приговора под домашним арестом или в следственном изоляторе. Обвинение Ефремову предъявлено по 264 статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии пьянения, повлекшее смерть человека». Экспертиза уже показала, перед тем, как сесть за руль, он изрядно выпил и, скорее всего, употребил наркотики. Вы помните, что произошло вчера в 21 Да, там... а а там... Автовария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке. Вам Сколько вы выпили вчера? Не помню. Где вы пили? Я не хочу с вами разговаривать. Вы признаете, но себя при этом куда но... ну, идем. Это далеко не первая серьезная авария с участием актера. Несколько лет назад его «Мерседес» буквально протаранил «Форд». По словам очевидцев, Ефремов был настолько пьян, что едва держался на ногах. За два последних года он укопил штрафов на 81 тысячу. Несколько раз Мировой суд ставил вопрос о его административном аресте. Но ограничивались лишь штрафами? Почему? Теперь выясняет прокуратура. Прокуратура проверит исполнение полномочными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителей. В своих проблемах с алкоголем Михаил Ефремов признавался неоднократно был достаточно откровенен. Я подбухиваю, вот так я бы сказал. Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Теперь многие люди из окружения артиста задаются вопросом, а где же были все те, кто мог или хотя бы попытался его остановить? Ситуация была настолько уже, она накапливалась, да, что Михаилу Олеговичу надо было к машине, ну, просто табу. все никаких, потому что это все равно, что... Как смертельное оружие. А кто с ним был, когда отпускали его в таком состоянии? Вот они несут наравне с ним моральную страшную совершенно ответственность за происшедшее. Я в таких случаях просто очень резко поступала. Что мы не знали, что Михаил алкоголик. Он считает себя не алкоголиком. Как же он не алкоголик, когда э, ситуация у него все время такой, то с театром, то так далее, так далее. На фестивале Кинотавра Ефремов устроил после банкета пьяный дебош. А два года назад в Самаре на сцене местного академического театра едва сумел доиграть спектакль. друг театра Валерий Гришко сегодня признает слишком долго на слабость Ефремова закрывали глаза. И все эти обещания, похмельные слезы раскаяния, они уже не действовали. Потому что я знал, что это повторится. Вчера это убило. Самое главное, что я хотел бы сказать, что вину за произошедшее должны разделить все, кто окружал. Михаила Олеговича. Многие теперь говорят, что Ефремов пользовался своей известностью, считая, что она защитит его от всех проблем. Он знал, что ему всегда срок сходит. Я могу себе представить, сколько еще было мелких нарушений, когда его отпускали. Он говорил: о, Господи, я Ефремов, о, все, менты сразу там автограф, и все. Как это обычно бывает. Год назад наказание за пьяные аварии жертвами ужесточили. Теперь дело не смогут закрыть по соглашению сторон. Михаилу Ефремов. Сейчас грозит серьезный срок от 5 до 12 лет. Таганский суд сейчас заканчивает избирать Михаила Ефремова меру пресечения. Следователи настаивают на домашнем аресте. Эту позицию поддержала и прокуратура, поэтому в ближайшее время актер выйдет из здания суда. Андрей Ещенко, Сергей Евдокимов и Олег Добин. Вести. Михаила Ефремова, который устроил смертельную аварию, в центре Москвы доставили в Таганский суд. Кадры того, как его привозят к зданию Таганского суда, мы получаем в эти минуты. Актеру должны избрать меру пресечения. В его крови было обнаружено больше двух промилей алкоголя. За жизнь водителя, которого Ефремов протаранил. На своем джипе врачи института Склифосовского боролись всю ночь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Полиция тем временем восстанавливает по камерам наблюдения маршрут актера. И судя по этим камерам, Ефремов до аварии успел заехать в любимый бар. Виталий Кармазин выяснил подробности расследования и самого происшествия. Актер Михаил Ефремов уже давно не выходит из роли пьяного скандалиста. Но в роли виновника смертельного ДТП он оказался впервые. Впрочем, и тут Ефремов не изменил себе. Устроил шоу, закрылся в квартире и заявил приехавшим полицейским, он никуда не поедет. Всю первую половину дня полицейские пытались допросить актера по факту смертельной аварии. Но утром Ефремов отсыпался после пьяной ночи, а проснувшись после обеда заявил, ему очень плохо сначала ему вызвали одну скорую государственную врачи не стали госпитализировать артиста затем приехала частная медики очень долго суетились у подъезда то несли в квартиру актера подушку то носилки родственники уверяли у ефремова обморок врачей впрочем он встретил в сознании. но вновь сказал что никуда ехать не может у этого спектакля с каждой минутой становилось все больше зрителей соседи рассказывали о пьяных вечеринках тут пьяными Бывает? А в итоге ефремова вывели из подъезда в маске перчатках с капюшоном на голове и повезли на допрос михаил вы вину признаете я виноват. ефремов едва не остался без защитника по некоторым данным с десяток адвокатов отказались представлять интересы актера после разразившегося скандала человек не убил дочь я никогда не на этих кадрах видно, как черный внедорожник Ефремова пересек сплошную и лопу в лоб ударил светлый фургон, машины подбросило в воздух. В аварии серьезно пострадал водитель фургона Сергей Захаров, курьер компании по доставке морепродуктов. К месту ДТП бросились десятки очевидцев. И пока они спасали Захарова, Ефремов отдыхал на бордюре. А в каком состоянии он был? Видели вы его? Ну, конечно, неадекватно. Актер был так плох, что еле ходил. И то делал это, шатаясь. Все время просил закурить, бессвязно что-то бормотал, вырвался из рук сотрудников полиции. Впрочем, что выпил, не стал. А когда ему сказали, что из-за него пострадал человек, Ефремов выдал такую тираду. Я, я, я Вылечите? Уж Вы не доктор. Ну, зато это не Доктора пусть лечат. В те же минуты Сергея Захарова реанимировали в машине скорой помощи, стабилизировали его состояние, довезли до института Склифосовского. Всю ночь врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Пострадавший скончался от обильной кровопотери. Отказали внутренние органы. Стало... Еще утром после того, как стало известно, что в больнице скончался пострадавший Сергей Захаров, следователи Управления внутренних дел по Центральному округу столицы переквалифицировали статью, по которой было возбуждено уголовное дело на более тяжкое. Совершение пьяного ДТП со смертельным исходом. Жена погибшего Серге Зах... Харова приехала к зданию полиции, но сил дойти до проходной у нее не было. Короткое интервью нашему каналу она давала уже отчаявшись. Какой у нас взгляд оказание прямо премов По максимальной планке, которая по этой статье идет. А вы знаете, да, что сейчас там 12 лет. Вот, совершенно ну вот пусть будет 12. А к вам как-то обращались его представители, может Нет. быть, с тем, чтобы помочь как-то? Сыновья Сергея Захарова узнали о смерти отца от родных. По их словам, погибший приехал в Москву из Рязани на заработки, чтобы поддержать семью. Устроился курьером, развозил морепродукты. Пошел курьеры работать, ну, чтобы уделять больше времени как бы, семье, чтобы нам больше времени почаще приезжать с Москвы. Добрые, открытые. Хорошо отзывались о Захарове и клиенте, которым курьер привозил продукцию. Многие знали его по имени-отчеству. Лучший курьер Захаров Сергей. Как всегда, вежлив, пунктуален. Одним словом, доставка без проблем. Спасибо. Захаров Сергей Владимирович отличный курьер. Доставил все вовремя аккуратно, вежливый и приятный человек. Михаил Ефремов эту ночь провел в том самом УВД по центральному округу, то и дело выглядывал в окно покурить и ждал, пока к нему приедут друзья. Их привез актер Сергей Гармаш. Он был и на месте аварии, но комментировать поведение Ефремова не стал. С рулем пьяный оказался. Может, это? Да, я сядал в Супер-Гори. Уже известно, что из УВД Ефремова забрал как раз Сергей Гармаш. На этих кадрах видно, как артисты подъехали к дому актера. Именно отсюда накануне Ефремов начинал свой нетрезвый вояж. Видно, как шатающийся артист выходит из дома и сам не понимает, надеть ему маску или снять. Вот он, выезжает. Следователи смогли восстановить и маршрут и Ефремова. Путь был недолгим. Актер стартовал от своего дома в Плотниковом переулке. На этих кадрах его внедорожник несется по Глазовскому переулку. А вот выезжает к повороту на Садовое кольцо в районе Смоленской площади. И тут видно, что Ефремов хоть и включил сигнал поворота, но маневр совершал с нарушением. Выехал сразу на вторую полосу и чуть не врезался в чужую машину в первый раз. Спустя несколько секунд он успел проехать здание МИДа и вылетел навстречу. А судя по этому видео, до ТТП Ефремов успел заехать и в любимый бар. Паркуясь, едва не задавил четверых человек. Девочка, ну, здравствуйте. Вы вчера Михаил Ефремов заходил? Да. По некоторым данным, вместе с артистом в машине были актеры Иван Стебунов и Елена Власова. Сегодня они это опровергли. Что касается Михаила Ефремова, то уже известно, что он свою вину отрицать не стал. Виталий Карвазин, Максим Щепилов, Софья Софийская, Роман Дичук и Михаил Виткин. 200.